Конец октября и пора уже укладывать бегонию, клубни бегонии на отдых. То есть с ноября по февраль клубни-бегонии будут храниться у меня в погребе. Все лето они цвели, но в этом году, конечно, погода не очень благоприятствовала. Зацвели они чуть позже, потому что в июне у нас еще был снег. И сейчас они у меня уже освобождены от листвы. И я их положила на просыхание, но немножко вот еще они у меня не совсем подсохли. Я сейчас в теплице сейчас нахожусь и хочу их унести на веранду, потому что здесь они плохо сохнут. Вот видите, еще даже зеленый стебелек остался от стола основания и надо чтобы они были сухими и высохли окончательно для этого я занесу их домой там все-таки потеплее они получше подсохнут и потом я их схожу сложу вот в такое блюдце и засыплю обычной землей степлицы вот я тут их сухая земля я ее положила в блюдо ну, такое уже из обихода вышло дырявенькое и потом сверху я присыплю землей вот в данном случае они уже, может быть, готовы к тому, чтобы их сложить. Я их сложу сейчас в блюдо, присыплю сухим грунтом и э, занесу домой, чтобы они еще подсохли. И потом я их отправлю в подвал. В подвале сухо, и они очень хорошо зимуют в подвале при температуре ну, плюс 8, плюс 10 градусов тепла. Очень себя комфортно чувствуют. Отправлю их на зимний отдых и уже только в феврале я их выну на пробуждение, на проращивание. А пока я даже не убирая вот такие корни, видите какие мохнатенькие, я их убирать не буду. Подстригу я их весной, уберу их, сейчас я этого делать не буду. Сложу в блюдо, присыплю сухим грунтом постоят маленько дома, они у меня подсохнут и в подвал в подвал на хранение до февраля месяца так выглядит мое блюдо с клубнями бегонии, которые я засыпала надо засыпать, конечно, обязательно сухим грунтом влажный грунт не подойдет для этого обязательно сухой, сухой грунт и бегония всю зиму будет очень комфортно себя чувствовать. Я вот вообще не поливаю ее в течение зимы, так она у меня стоит в сухом, очень сухом грунте до февраля и прекрасно себя чувствует. Клубни сохраняются на удивление. Достаешь в феврале, ставишь, вынимаешь из подвала бегонию, и она начинает очень хорошо давать свои почки. Поэтому... Самый простой способ хранения это, конечно, вот в сухом грунте, в сухом помещении. Конечно, можно еще и хранить в холодильнике, завернув, например, там в бумагу, даже в обычную газету, давая дышать клубням. Можно положить в ящик из-под овощей, и бегония тоже неплохо сохранится. Иногда проверяйте, как она себя чувствует. Ну, изначально я тоже хранила бегония в ящике для овощей, завернув в тряпочку, в бумагу, чтобы клуб не дышали. И бегония себя хорошо будет чувствовать весь период времени зимнего хранения. Так что удачного вам хранения в бегоне, этого красивого изумительного цветка. Ничуть не хуже, чем розы. Она мне очень нравится. Многообразие цветов бесконечное. Полюбите бегонию, вы обязательно. Поймете, что это ваш цветок. Говорят, что он капризный. Нет, я, я так не думаю. Для меня бегония не капризная, друженица. Начинает цвести с июня и все лето.